Здравствуйте. Рада видеть вас сегодня в пресс-клубе. Спасибо, что решили провести этот вечер с нами. Прежде чем мы начнем, я хочу вас спросить, скажите, пожалуйста, кто из вас студент-журналист? Можете поднять руки. Очень хорошо. Кто студент других специальностей? Никого. Кто работает в медиа-журналистом, редактором? Замечательно. Маркетологи, другие профессии. Главное, работайте в медиа. Замечательно. Спасибо. В общем, сегодня у нас с вами открытая летучка с редакцией «Комсомольской правды». Беларуси, конечно. И прежде чем мы начнем, я хочу рассказать вам, что у вас сегодня будет возможность задать команде вопросы двумя способами. Первый очень простой, и мы его очень любим. Это зайти на сайт slide.com, набрать код мероприятия КП1 и задать свой вопрос. Вы можете начинать задавать вопросы таким способом прямо сейчас. Если это не для вас, то тогда дождитесь, пока команда выступит. После этого поднимайте руку, ждите микрофона и все будет прекрасно. А сейчас я хочу пригласить на сцену э, редакцию Комсомольской правды в Беларуси. Выходите, пожалуйста, да. Сегодня к нам пришли главный редактор Андрей Левковский. Здравствуйте. Редактор сайта КПБ Ольга Цыпович. И редактор «Толстушки» Инна Брезинская. Все, я заканчиваю говорить, отдаю сцену вам, мы начинаем. Спасибо большое. Добрый вечер еще раз. Мы вот в небольшом таком составе, но это, в принципе, те ключевые редактора, которые отвечают за наши ключевые продукты, потому что продуктов у нас несколько. Вот, давайте начнем просто немножко с, вообще с истории, что такое «Комсомольская правда», когда она появилась и что она из себя представляет сейчас. Первый номер газеты «Комсомольская правда» вышел 24 мая 1925 года, то есть почти 93 года назад. Сейчас «Комсомолка» — это почти 50 представительств в разных городах России и других стран. «Комсомольская правда» выходит, по-прежнему продолжает выходить в Украине, «Комсомольская правда» выходит в Грузии, «Комсомольская правда» выходит э, в Казахстане, э, в Беларуси понятно, выходит «Комсомольская правда», в Западной Европе, ну и даджесты выходят, э, там, Египет, Турция, э, даже Соединенные Штаты Америки. Выходит дайджест, это такая не ежедневная газета, а уже какая-то сборка лучших материалов. На данный момент э, все, все эти продукты, все эти представительства объединены издательским домом «Комсомольская правда», головной офис, которого находится в Москве. Сейчас издательский дом представляет такие продукты, кроме самой газеты «Комсомольская правда», бумажной газеты. Это сайт КПРУ и сайты разных стран, которые, ну, там понятно, домены имеют, да, КПБАЙ, КПУА, КПМД и так далее, КПКЗ, казахский сайт. Еще один продукт — это радио «Комсомольская правда». Сейчас это Порядка тридцати городов вещания по России, за рубежом нет, ну кроме России нет. Это телепрограмма, такая телегид, которая выходит тоже в издательском доме «Камсоновская правда» и э, экспресс-газета. Экспресс-газета, ну, когда, знаете, когда говорят «Камсоновская правда», «желтая пресса», вы редко читаете экспресс-газету, да, если брать такие крайности, там слева, справа, да, то мы совсем не левые или не правые, не знаю, куда там, где там, желтизна с какой стороны по спектру, вот. Кроме того, еще «Комсомольской правды» из Дальского дома есть газета «Ва-Банк». Газета «Ва -банк» выходит в Минске в том числе. Это городская газета, это бесплатная газета, которая до сих пор выходит, до сих пор очень приличным тиражом. В порядка больше 350 тысяч выходит за две недели, потому что накрывает разные базы по городу Минску. То есть 350 квартир каждые две недели получают газету банка банк бесплатную. Суммарный тираж всех... Газет «Комсомольская правда» в месяц, который выходит по всему миру, Россия, Украина, Беларусь, Молдова, примерно 11 миллионов экземпляров. То есть можете себе представить масштаб. Там даже еще у меня будут цифры, будет там даже такая в конце инфографика, где, мы, где я попытался посчитать, сколько вот у нас выходит белорусской комсомолки, что будет, если сложить в одну такую большую стопку, куда какая-то будет гора, увидите, пока не буду секреты раскрывать. Что представляет собой «Комсомольская правда» в Беларуси? Ну, во-первых, да, начнем с названия, наверное, не знаю, вопрос уже, может, он где-то поступил, или у вас, наверное, есть этот вопрос, почему Комсомольская правда Беларуси? Нам самим это не очень нравится, мы честно признаемся, но, к сожалению, для этого есть два фактора, да, чтобы называться по-другому, нужно перерегистрироваться, чтобы… ой, а куда скачет? Вот, и есть еще вторая причина. Вторая причина, ну, может, кто-то из вас знает, это самая главная причина, почему «Комсомольская правда» не может называться «Комсомольская правда» в Беларуси. Если кто-то знает, то мы принесли сегодня вот такие вот призы прикольные. Вы знаете, слышали, да, наверное, все про газетные утки. А комсомолка газетные утки не выпускает в печать, она их выпускает только вот в таком виде. Вот в мягком таком, антистрессовом, да, можно куда-то кидать. Вот если кто-то из вас вдруг знает, почему «Комсомольская правда»… А? Почему? Ну, а давайте, мы вам, давайте мы вам будем микрофон давать. Ой. Ну Повторяю микрофон по той же причине, почему белорусский рынок стал белорусский рынок и почему белорусская газета стала белгазета. Нельзя официально написать в названии, том, что он что-то белорусское, в Беларуси, в Беларуси. В вот вот Беларуси как приходится. раз можно написать, ну, да? нельзя, нельзя можно, написать официальное да. название страны правильно, да, в, 2000, в 2000 году был принят указ президента номер 172, 7 апреля 2000 года, который запретил не то есть название может быть такое, но это должен быть только государственный орган или государственная газета, да? то есть Советская, Беларусь, может, или, там, как называется, Беларусь сегодня, да? может быть название Комсомольской правда Беларуси, к сожалению, не может быть такого названия, потому что мы не государственное издание. Uh, и мы не попадаем. Там есть оговорка, правда, что по личному распоряжению президента, но ну, ну, как бы это да. Поэтому ловите, ваше. <плёк> <плёк> что же «Комсомолка» сегодня? Uh, наши ключевые, основные продукты – это, конечно, uh, издания. бумажное издание, ежедневный выпуск, который выходит 4 раза в неделю. Тиражом от 30 до 35 тысяч, то есть тираж у нас в разные дни разный, потому что, ну, еще раз говорю, мы не государственные здания, мы живем и зарабатываем себе на все сами, на печать, на бумагу, на распространение, на зарплаты, на офис, на все, на все. Поэтому тираж у нас разные, потому что отдел продажность формирует каждый тираж индивидуально и формирует такой тираж, чтобы он продался. Мы не можем печатать газету и раздавать ее там или выкидывать мукулатуру, да, это очень для нас дорого будет. Вот, полосность ежедневного выпуска от 16 до 24 полос по-разному, все зависит от количества рекламы обычно. Реклама много, полосность выше. Самый наш локомотив нашего предприятия – это, конечно, «Толстушка». «Толстушка» – это еженедельник, это больше развлекательное издание, выходит раз в неделю, когда-то выходило по пятницам, потом по четвергам, сейчас выходит по средам. Толстушка называется, ну, наверное, понимаете, почему называется, потому что ну, толстая и, mm -hmm. и, и большая, да, по сравнению с ежедневкой, в всяком случае. Да, кстати, вот на подоконнике лежат, может, кто из вас многие уже давно не видели и не держали в руках газет бумажных, поэтому можете подойти, взять ежедневку и толстушку, полистать и можете даже забрать с собой. Всем не хватит, правда. Поэтому толстушка, полосность от 32, но ну, обычно у нас идет сейчас 40 страниц, 40 полос, как мы называем, а тираж от 206, 205 до 210, 215 тысяч экземпляров. То есть, можете представить эту огромную кучу да, газет, 210, ну, даже пусть 206 тысяч экземпляров. А, учитывая, что каждую газету, то есть, ну, есть, э, к сожалению, социологические исследования по газетам давно никто не проводит. Когда-то Вардамаски делал исследования, там, по-моему, последние десятого года, мне кажется. А, после этого 7 лет никто не считает газеты, но всегда принималось. И всегда так э, э, говорится о том, что одну газету, ну тем более про толстушку, если говорим, да, читает минимум три, а то и четыре человека. А газета покупается в семью, там она переходит из рук в руки, там от э, мужа, муж покупает, жена покупает, муж читает, бабушка, дедушка, кто-то еще. Поэтому можете посчитать эту аудиторию, то есть 200 вот этих тысяч умножить на 4, да, и получить 800 тысяч. То есть примерно 800 тысяч человек каждую неделю читает комсомолку. Ну даже на 3 умножим, хорошо, 600 с лишним, 650-700 тысяч. Э, кажд, каждую неделю 700 тысяч человек читает толстушку. Плюс есть ежедневка и плюс есть наш третий продукт новостной, это сайт КПБАЙ на которые приходит примерно полтора миллиона уникальных посетителей в месяц и которые читают примерно 8,5 миллионов страниц, опять же, в месяц. Это вот наши три основные новостные продукты. но ну, кроме этого, в Комсомолке, там я про банк уже немножко говорил, но кроме этого есть у нас продукты, такие наши книжные коллекции, которыми мы тоже, в принципе, очень гордимся, которыми мы постоянно занимаемся. Мы, наверное, в Беларуси их первые привезли. Мы их продаем очень активно, да, и очень активно они покупаются. У нас были коллекции, самая, конечно, топовая коллекция, это были «Великие художники». Мы продали, только представьте себе цифру, 1 миллион двести книг вот таких, да. Вот я вам покажу. Это книга… Иван Хруцкий, альбом, который мы делали специально, то есть именно э, белорусского художника, да, Комсомольская правда в Беларуси делал вот этот том, этот альбом. Всего продано в этой коллекции миллион двести книг. То есть огромное количество для книг, для книжного рынка, это просто безумное количество книг и экземпляров. Ну и кроме того, там есть у нас музеи, у нас есть поэты, писатели. И сейчас мы запустили новую коллекцию, это для детей. Там фиксики, богатыри, Лунтик. Есть такая книжка классная, которая без э, текста вообще. Вот у меня ребенку, дочке младшей, три года, для нее это просто счастье. Она сидит, читать не умеет, конечно, еще. Носит Лунтик, она выдумывает историю, она пальцем вводит про Лунтика, про его друзей, все эти приключения. Вот это тоже наша, это тоже все комсомольская правда. Тут даже вот, логотипчики наши везде есть. Так, оп. Такой слайд, ну тут много чего написано, но это наша редакционная политика, в принципе, да, у нас есть такая наша Библия внутренняя, которая называется Красная папка. Вот, мы, в принципе, работаем по этой красной папке, там прописано много всяких технологических вещей, которые никому кроме нас не интересны. Но там и прописаны основные принципы, по которым мы работаем. Да? Для нас, для комсомольской правды, всегда на первом месте читатель. Для него мы работаем, рассказываем о важном, помогаем развлекаем, подсказываем и прочее, прочее, прочее. То есть мы говорим о тех темах, которые интересны, мы ну, массовая газета, да, мы говорим о, тем, о тех темах, которые интересны большинству белорусов, большинству наших читателей, большинству аудитории. Примерно так. Соцдем, да, то есть вот то, что я говорил, соцдем никто не мерит, ну это немножко неправильно сказал, потому что какие-то данные есть, эти данные появляются периодически в отчете информационно-аналитического центра по президенте Республики Беларусь, да, есть такой информационно-аналитический центр, который собирается э, какое-то делать социологическое исследование, там проскакивают цифры, в том числе по прессе. Там, ну, вы можете поискать, в, в открытом доступе лежит там большой PDF-файл, в котором порядка 200 с чем-то или 300 страниц, там много интересной информации, в том числе по СМИ, по телекам, по радио, в том числе по прессе есть. Вот оттуда мы эти цифры вытянули, да, то есть конкретно по комсомолке. Я сейчас говорю про бумажную газету только, про сайт будет дальше Оля рассказать. Вот, у нас аудитория делится так, большинство у нас женщины читают газету, большинство горожане. А третье вот я специально пока закрыл, да, потому что есть такой стереотип, что газеты сейчас читают только люди старшего возраста, тем, кому за 60 да и дальше там, которые вот уже привыкли еще там, в давние-давние времена открывать, покупать газету, читать все, выписывать, а молодежь ее, в принципе, не читает. ну Даже молодежь там, нас не столько интересует, вы сами понимаете, да, с точки зрения, в первую очередь, аудиторной, там, с точки зрения продажи рекламы, нас интересует средний возраст, люди с деньгами. Поэтому, видите, еще одна утка нарисована, это значит, кому-то будет подарок. Кто скажет хоть примерно? А какой процент у нас вот этой аудитории самый старше, 60 и старше? И 20. 5 15 Нет. 20. Нет. 20. Нет. Ну, 20 вообще. 20. Совсем 20. Так, 20. просто оптимизм такой, да, конечно, я бы хотел, чтобы 2% аудитории у нас было старше 60-ти. На самом деле эта доля довольно велика. Но не так велика, как многие об этом... Ой... Говорят, и, и многие об этом рассказывают. Какие еще версии будут? Ну, накидывайте цифры просто. Нет. 20 было, кто-то говорил уже. 10. Нет. Нет. Кто стал 25? Ловите, Татьяна. Опа! Чуть не добросил. Да. А, примерно. 23,3%, то есть меньше четверти, в принципе, аудитория старше 60 лет. Хотя 60 лет – это сейчас тоже как бы не критичный возраст, потому что с поднятием пенсионного возраста это даже не пенсионеры еще пока 60 лет. Да? Вот. А на самом деле активная аудитория наиболее интересная, она вот, да, 58 и 18%, то есть суммарно это очень большая доля аудитории молодой. А вот 72%, опять же, из этого исследования, да, это те люди, которые дают там другим людям почитать. Вот это такая, знаете, как вот, если в интернете, да, все привыкли в интернете, по посетители, просмотры, газеты все немножко по-другому. Газету покупатель один, условно говоря, да, а читателей много. То есть немножко другая механика, наоборот. Вот. Что мы еще делаем? да? То есть, Кроме вот комсомолки, которые выходят каждый день там, или раз в неделю, ежедневки, еженедельника, э, у нас еще разные… Мы всегда завлекаем наших читателей всякими фишками такими прикольными. Да? У нас есть спецвыпуски, которые продаются там э, месяц, допустим, да? они, они в режиме ежедневном либо, либо еженедельном. У нас есть вот такая прикольная живая газета выходила уже несколько раз. Видите, вот значок такой, да? Вот если взять смартфон, поставить специальную программу, там инструкция внутри есть, навести на фотографии на те страницы, где этот значок есть, то это изображение живет, да, наверное, видели, обычно делают детские тетрадки сейчас. Очень популярно, какие-то жирафики оживают, кто еще. Вот у нас наводишь на Нагиева, Нагиев оживает, начинает поздравлять вас с Новым годом. Наводишь там на кого-то еще, на какой-то там живой уголок, да, там показывает, как медведь, что там какой то сальто крутит. Ну, это так условно. Вот. И вся газета, в принципе, прошита вот такими вот кодами, с помощью которых можно посмотреть картинку. Либо там фотогалерея появляется, да, которую можно пролистать, видео, ну, какие-то дополнительные материалы. А, вторая фишка да, наша, которую мы всегда каждый год делаем много лет, это зеленые номера и номера вообще в принципе с сложением. А, каждый год в феврале мы выпускаем номер, с которым, он зеленого цвета, видите, необычный, да, это дачный номер для дачников, и с каждым номером идет пакетик семян разных, помидоры, огурцы прочее, прочее, в чем бесплатно. Если читатель покупает, либо он выписывает газету, он, каждый читатель получает пакетик с семенами. Отклик безумный. Я вам просто скажу, что мы вот в этих номерах делаем какие-то конкурсы с помощью смс-ок. Приходит там, ну, ответить на какой-нибудь вопрос простой, да, и выиграет там мешок картошки. И приходит там, бабах там, 1200 смс, да, как бы. 1200, причем, ну, это платные, то есть надо заплатить за них. Пусть обычную цену, недорогую, как вот эти дорогие смс-ки, но, но приходит огромное количество. А вот еще одна наша фишка, которую мы делали, это газета 3D. Она выходила, ой, что не соврать, 10 по-моему, год. С каждым номером шли, а, я не взял с собой. шли такие очки. Знаете, помните, были красные, красные и зеленые очки, да, можно было видеть 3D там, телевизоры, ну, в смысле, там смотрели э, по, по ТВ, там где-то еще какие-то кинофильмы. Мы с каждым номером раздавали эти очки, а все фотографии и макеты рекламные, в том числе, были обработаны специальным образом, что когда смотришь через эти очки, ты видишь объем. Вот, была объемная газета. Можно там пальцем потыкать куда-то. Вот, Какие-то яйца молодецкие у нас там были, интерьеры, интерьеры Несвежского замка и прочее. А теперь мы вот плавно дошли до сайта, до нашего любимого КПБ, Поэтому я передам слово Ольге, и она уже расскажет более подробно про сайт. Вопросы мы потом посмотрим, да, которые тут уже выскакивали? Наверное, да, как по формату. Вопросы потом? да, я быстро я очень быстро по сайту расскажу немного, пару слов о цифрах и вообще, в принципе, о том, как мы работаем, как делаем сайт. Ну, цифры все на слайде, повторять я их не буду. Самое главное, скажу, что для нас очень важный показатель – это доля местного трафика. То есть все мы, кто занимается сайтами, знают разные приемы, можно аудиторию нагнать запросто из Мурманска, Перми и откуда угодно, и показать классные, веселые цифры. Но нам нужны белорусские посетители. Белорусские посетители продаются в смысле, что именно они интересуют рекламодателей. Ну а так как мы напрямую зависим от рекламы, очень заинтересованы и делаем все, чтобы рекламы у нас было много, потому что она нас кормит. Поэтому нужны белорусы. Цифра 80. Процентов белорусских посетителей это хорошая цифра. Бывают месяца, а когда меньше ее, 67. Ну и тогда уже срочно начинаем смотреть, откуда идут не белорусы, как привлечь больше белорусов и так далее. То есть это очень важный для нас показатель. А портрет аудитории, ну, вот возраст 25-34. Основной И э, вообще, в принципе, чего мы пишем на сайте. Кто, если вдруг не заходил, зайдите, посмотрите. Ну вот я взяла просто заголовки из метрики «Самое читаемое», но расположила их не в порядке, там, прочтение или чего-нибудь еще, а просто в хаотическом. Ну и вот хотела спросить тоже, как считаете, чего самое читаемое из этого было? Нет. Ну то есть это все топовые заголовки, которые хорошо читались, дали хорошее нам прочтение. Что самое читаемое? Нет. Ну, недалеки. Про что? Нет, не Наташа Королева. Что? Алексея? Да. А это и Поплавскую сбила машина. Очень хорошие прочтения были у Сайта. У этой заметки заметка абсолютно была... Бросай. Девушка. Ты рассказал? Вот де девушку, да? Ловите. Оп. Мы первые про это написали, и к вопросу, желтая, не желтая, кого что интересует. Всех, конечно, якобы интересуют высокие материи, это нам любят в комментариях очень часто писать. Но про Двигу Поплавскую, бедную, которая попала в больницу, потом кто только не написал. Белта, УНТ, СТВ, Тудбай, все кто угодно, то есть топовая тема страны. Да? А на втором месте что? Курьян. Нет, не Курьян. Учитель. Нет. Да, Беларусь оказалась в самых бедных стран Европы. Прекрасно читалось, просто и при том несколько недель, и переходы часто приходят, и сейчас еще. Ну, А Курьян, кстати, Курьян тоже хорошо читался. Курьян тоже... Сообщили мы стране эту печальную новость, очень всех опечалило, очень много комментариев, все сожалели, была такая красивая сказка, и тоже о Курьяне потом было написано очень много уже после нас, а потом мы поговорили уже с женой его бывшей, была еще одна статья. А И про… вот кто, это люд... кто эти люди? Это что такое, думаете? Да, это наш любимый комментарий, самый популярный. Кто эти люди? Это большая одно время для нас была загадка. Стать... Да, кто эти люди? Пишешь про кого-нибудь… Ну про того, кто знает, что точно будет в топе и читаться будет. Человек открывает этот заголовок с неизвестной якобы ему фамилией, читает его до конца, ну или хотя бы быстро пролистывает, потому что, чтобы написать комментарий и оставить на сайте статью, нужно долистать до самого конца. То есть одно действие – открыть статью, второе – долистать, третье – взять, написать комментарий. Кто это люди, кому это интересно, ну в разных интерпретациях, но ну, смысл такой. Потом отправить. Иногда, когда быстро еще не выставляется отклик, видишь просто с того же айпишника человека бомбит, он пишет еще один раз и еще кто эти люди кому это надо, что вы пишете, ну и так далее. А, вот, поэтому это наш самый прекрасный да, комментарий, который есть. И пока второй не открывается, слайды так расскажу. А, в принципе, о том, как мы делаем сайт. У нас нет отдельной интернет-редакции. У нас редакция одна делает и газету, ежедневный выпуск, толстушку и работает на сайт. Это одни и те же люди, одни и те же журналисты. Кроме этого, журналисты часто еще помогают рекламе с написанием текстов. Конечно, громко в таких случаях нужно говорить, что мы прекрасная мультимедийная редакция. Мы, конечно, прекрасная мультимедийная. На самом деле бывает тяжеловато, потому что все-таки и ритм работы газеты, и сайта абсолютно разные, и подачи абсолютно разные. И как бы мы там не душили журналистов себя и всех вокруг, человеку очень сложно бывает переключиться молниеносно, разорваться, и что-то такое все он закивали, да, кто из комсомолки присутствует. Ну, стараемся всеми силами. Редакция у нас это около человек 30, плюс верстка, корректура, большой рекламный отдел, потому что это важная часть нашего предприятия. Планерки у нас проходят тоже общие, то есть у нас нет отдельных планерок. Ну, бывает, но вообще ежедневная планерка у нас общая, сайты и газеты. То есть мы, так как редакция одна, то все это проходит вместе. Планерка ежедневная в 9.30, начинается она со свежей головы. Свежая голова — это человек, который идет сначала, покупает газету. А газету мы обязательно покупаем, обязательно разговариваем с киоскерами, спрашиваем, как продается, то есть собираем какую-то свою статистику, узнаем, как продаются конкуренты, тех, кого мы считаем конкурентами. Обычно радуемся, как прекрасно продаемся мы и как... Похуже продается кто-то. А свежая голова обозревает наш номер, смотрит, что написали конкуренты, заголовки, темы и так далее. А потом мы смотрим статистику сайта. Что читалось? Очень часто из того, что читалось, рождаются темы для газеты. То есть уже отписанное на сайте, оно по-другому крутится для газеты. Это ну, самые невероятные могут быть темы. Если мы увидели, что Влад Бумага читался как сумасшедший, ну понятно, что что-то с ним надо делать. И писать уже в газету, возможно, там для родителей, что всем спокойно это вот такой товарищ, или там всем неспокойно с какими-то объяснениями и так далее. А, что еще у нас? Более того, я скажу, да, то есть по поводу написания текстов на сайт. То есть мы зачастую не только, не просто берем тексты топовые, которые на сайте выстрелили, да. то есть мы специально зачастую провоцируем эту ситуацию, когда мы пишем мы собираемся и говорим, тема интересная или интересна. вот пойдет, не пойдет, стоит газету брать или не стоит, а потом решаем, давайте поставим на сайт и посмотрим на реакцию да, читателей, посмотрим, как будут читать, посмотрим, как будут комментировать. И зачастую э, эта статья, да, эта тема добивается, может быть, какими-то даже комментариями читателей, они идут там в подборку, да, мнение за, мнения против, и получается уже газетная статья, которую мы уже ставим в газету. Есть, чем уникальна и хороша наша ситуация, что мы получаем очень много отзыва читателей, мы получаем по-прежнему бумажные письма, ну вот Инна расскажет, эту толстушку просто заваливают по-прежнему, да? у нас обрываются телефоны, мы выслушиваем все, что нам рассказывают, про Пугачеву, про налог на тунеядство бесконечное, все что угодно, мы это слышим по телефону, мы это получаем в письмах, мы получаем отклики на сайт, мы общаемся всеми возможными способами и таким образом получаем какую-то возможность объективно оценить что на самом деле интересно читателям то есть самое главное что мы обсуждаем всегда когда у нас какие-то редакторские планерки для кого мы это пишем и кому это интересно ну потому что бывают и редакции и журналисты и все бывают этим грешим что любим ну хочется написать то что интересно тебе ну к сожалению или к счастью не всегда это надо делать и чаще всего вообще никогда не надо делать или то ну, что то интересно в да или то что интересно твоей ленте в фейсбуке то есть бывает и такая истерия что боже мой вся лента написала иногда это реально повод иногда это реально классная тема, которую нужно крутить и подавать. А иногда это просто такая выборка твоих друзей, ну как, там 15, не знаю, 50 человек, с которыми очень классно это обсудить. А на сайте это не считается. Есть большое предположение, что не считается и в газете, когда обсуждаем с киоскерами, что там говорили читатели и так далее. Это да, по, ну, по редакции, если какие-то вопросы потом будут, спрашивайте, ответим. Да, листаем. Это тоже немного цифры. Это... Посетители и просмотры, данные по гемиусу. Гемиус, на него мы ориентируемся, опять же, потому что это признанный показатель для рекламодателей. Рекламодатели смотрят в основном цифры гемиуса, и нам важно, как мы здесь представлены. Ну, наверное, зачитывать не буду. Вот, по алфавиту разместили сайты, которые взяли. Посетители, просмотры, Ну, главные показатели. Наверное, все. Про Да, да? теперь дадим слово Ине про наш да. главный стратегический продукт. Да, это к вопросу, кто все эти люди, да на обложках. Немножко про толстушку, если будут вопросы, задавайте про кухню. Еженедельно расскажу, как мы снимаем сливки со всего, что можно, и как ее читают. Предполагается, что это газета, которые читают, но ну, если не всю неделю, то дольше, чем ежедневку, поэтому мы отбираем хорошие истории, громкие расследования, какую-то такую народную экономику, политологию, в общем, чтобы человеку было интересно почитать на самые разные темы. Ну, вдумчивых людей находим, делаем интервью. А, вот, еще одну уточку разыграем среди присутствующих. Есть еще такой момент… Главные наши читатели – это подписчики, это около 30% да, людей, которые подписаны на газету, постоянно ее получают, да, как в старину, в почтовый ящик, все как надо. Остальная часть, которая специально идет в киоске «Белсоюз печать» да, и покупает, то есть целенаправленно пришла за газетой. Но есть еще так называемые читатели импульсные покупки, это вот те газеты, которые мы распространяем с помощью гипермаркетов через ритейл, да? то есть стойки, наверняка вы видели в гипермаркетах крупных, стоят стойки с газетами, разными, в том числе и комсомолкой, и зачастую читатели, понятно, ориентируются не на то, что они пришли специально в гипермаркет, чтобы купить наше издание, а на какую-то обложку, может быть, на какие-то выносы да, на ней. И вот мы каждый раз гадаем в понедельник с утра, что же стоит вынести, то, что прислала Москва, какой-то другой вариант, наши собственные герои, что, как это будет продаваться, как это будет читаться. У нас есть статистика по каждой обложке, сколько э, читателей именно через гипермаркет ее приобрели, э, и смотрим, что в топе, что в провале. Ну, Отрыв не такой огромный, скажем, это около трех но все равно для нас значимы, потому что это все деньги, это все, понятно, наши зарплаты, наши доходы. Премии и прочее. Вот. Я предлагаю немножко угадать, что из этих обложек они собраны в разнобой за прошлый год, что продавалось лучше всего, а что серьезным отрывом уходило не так хорошо. Есть какие-то предположения? Ну и вручим самому догадливому приз. Тиханович. Отлично, Тиханович, это правильно, да. А что было в провалах? Кто сказал Мухин? <laughs> да. Ну, у нас одна утка, две, Три. вручим. Но там там не, совсем, не совсем Мухин. Не совсем Мухин, а он вместе с Нагиевым, да. э, ну, То добавлю. С, с голосом. Да, и с голосом. А кто сказал При, Тиханович, на плюс-минус. Да, поднимайте руку, кто сказал Тиханович. Оп. А кто Ой, сказал Мухин? Второму молодой человеку, да. <laughs> Мухин. Сюда брошу. Оп, извините. Да, не небольшие <laughs> выводы мы для себя делаем. Всегда трогают в покупки, всегда трогают какие-то трагедии. Да? Ну, как бы, чтобы немножко... Чуть больше раскрыть тайну, но вот ситуация с Тихановичем, она не совсем однозначна, да, не, не только дело в том, что вот человек ушел из жизни, значимый артист для республики, его все знают, да, и поэтому так хорошо продалась газета. Немного раньше было интервью с ними двумя о личном счастье, о долгих отношениях в браке и так далее, и эта газета тоже очень хорошо продалась. То есть это личные отношения вот к такому артисту, их немного в Беларуси, к сожалению, всегда обложки, которые мы делаем сами, с нашими лицами, продаются, увы, хуже, да? Так же, как название «Комсомольская правда» в Беларуси, нас это немножко расстраивает, но ситуация такова, да, мы должны идти навстречу читателям. Ну и обратили внимание на то, что плохо продаются обложки, которые где нет конкретного лица, вот то, что касается голоса, где три персоны, ну, ну вроде бы 4. вернулся золотой состав, был интерес большого читателя, что, что изменилось с жюри голоса, они там несколько лет другие люди вели, если вы следите за этим шоу. Ну вот оказалось так, да, и Мухин в провале, хотя в великолепное интервью. Такой очень мужской, есть у нас рубрика, чего хотят мужчины. Ну вот, увы, не так хорошо продался. Ну и вот, если кто-то более по поводу того, что подача должна быть разная для газеты и для интернета. Расскажу коротенькую такую историю, которая многому лично меня научила. но ну, и определенные выводы мы из нее сделали, что касается газеты, что касается интернетной, фейсбучной публики, да, и читателей, которые приходят оттуда и оттуда. У нас был такой проект для детей про безопасность в интернете. Ну, несколько таких статей, 4, наверное, или 5. Как правильно вести свой аккаунт в сетях, как его обезопасить, как сделать крутой там, влог на Ютьюбе. И советы хорошие влогеры давали, такие известные. Как правильно в Инстаграме, там что делать, ну и так далее, как с гаджетами себя вести, чтобы не там на телефоне не попасть на огромную сумму. Читали с удовольствием я лично своим детям давала, и э, потом пошли звонки э, и письма. Здравствуйте, вот мне 43 года, вы знаете, прочитала с удовольствием для детей, детей я научила, а вот сама вот так вот боюсь. Когда зарегистрировалась в одноклассниках, дальше что делать, не знаю. Подскажите, вот как, зачем взрослому человеку все эти соцсети, все эти ютубы, инстаграмы и так далее. Мы подумали, мы откликнулись, и этот же журналист, молодой, молодая, хорошая, умная, толковая журналистка, написала, мне казалось, очень нейтральную статью, для чего взрослому человеку соцсети, YouTube, Instagram и так далее. Вот, с хорошими советами. Заголовок был такой виловатый. Мы с Олей посовещались, мы решили сделать хороший заголовок. Зачем 40-летним Facebook? Вот. Вышла в толстушке. Позвонили, поблагодарили, да, даже в редакции люди постарше мне сказали, ну как постарше, 40+, да, сказали, что спасибо большое, вот здорово посоветовать, для чего вообще вот, можно соцсети продвинуть какое-то личное творчество, там, сделать классную настройку ленты новостей, и все это в хороших советах. Но какая же буча поднялась у нас на сайте, и как же нас протащили в том самом Фейсбуке, вот, так что, наверняка для интернета надо было менять заголовок, оставлять его, да, там, что взрослым, что старшему поколению делать, в сетях, Но вот выводы сделали, да, получили по полной, очень досталось журналистке, Дарья, простите, вот, люди залезли в ее аккаунты, посмотрели сколько ей лет и очень много всего написали, так что будем разграничивать. Спасибо большое. Спасибо, Ина. Ну и последний слайд, e а вот та самая стопка, про которую я говорил в самом начале, это сложить все газеты, которые выходят в Беларуси, то есть комсомольская, правда, Беларуси, которые выходят за год то получится стопка вот такая вот высотой 22, почти 23 километра. Да? то вот Для сравнения, самолеты летают на 10 тысячах. Вот это вот у нас Эйфелева башня, это самое высокое э, здание в мире в Дубае. Да? Вертолеты, Монблан, Джамалунгма. А вот такая стопка будет комсомольской правде 23 километра, сложенная из газет. Спасибо. Спасибо большое. Сейчас мы переходим к блоку с вопросами. Я напоминаю, что вы можете прислать свой вопрос в слайда. Заходите на сайт слайда.com, набираете код ивента KP1 и пишите свой вопрос. Либо поднимаете руку заранее, чтобы мы смогли сформировать очередь. И обязательно дожидайтесь микрофона. Мы пишем вас на камеру, поэтому... Надо, чтобы и голос тоже записался. И прежде чем мы перейдем к вопросам из зала, я вот хотела вас спросить вот о чем. Вы говорите, что вы каждый раз покупаете новый номер, обсуждаете, обсуждаете с киоскерами, как продаются ваши конкуренты. И вот мой вопрос такой, как вообще в эпоху онлайн-медиа, будучи бумажной газетой, вы все еще процветаете? Что вы делаете правильно, в отличие от ваших конкурентов? этого вот все это и рассказывали <смех> работаем ну смотрите да как бы я вот говорил про редакционную политику да пишем для людей пишем то что интересует людей то, что интересует, ну и наша аудитория, в том числе и вообще в принципе белорусов, потому что аудитория меняется, она пересекает, да, есть люди, которые время от времени покупают Комсомолку, плюс, конечно, есть бренд, который в голове, да, когда опрашивают, говорят, как, какую газету вы знаете, в первую очередь называют Комсомольскую правду, но мы стараемся соответствовать, стараемся поддерживать этот интерес, вот, и, ну, я вот не знаю, ну у нас, ну даже просто по киоскам, да, у нас там каждый день, в разные киоски, конечно, по-разному, но привозят где-то от 15, ну, может быть, 10 самые захудалые непроходные киоски, да, там порядка 10-15 экземпляров, в хорошие киоски привозят там по 30-50 ежедневок и по 120, по 150, по 200 экземпляров толстушки привозят, да, и это все раскупается людьми, которые… В киосках, вот опять мы рассказывали, почему рассказывали Инна, когда говорила про обложки, да, это была статистика по сети, ну, в частности, по Европе, да, потому что больше всего именно в Европе продается комсомолки, ну, если говорить про сетевые супермаркеты, поэтому какая-то статистика есть. Там, там просто продажа идет, газета такая. Точнее, покупка газеты такая, когда человек видит обложку, она, выложена, она выкладывается на специальные стойки, человек видит обложку, и он покупает да, эту обложку. В киосках обычно, особенно вот эти, которые остались, ну есть новые, когда ты заходишь, все красиво выложено, тогда там тоже реакция на обложку, конечно, есть. Но большинство киосков – маленькое окошко, где никогда не видно, что на обложке комсомолки. Более того, у нас всегда… у них есть планограмма раскладки газет, да, то есть по этой планограмме комсомолка запихнута… Короче, кладется в самый дальний угол, и причем так, что не видно ни обложки, ни даже этого верхнего выноса. Да? И поэтому э, человек в киоске покупает просто комсомольскую правду, а не покупает там тему, да, которая на обложке, либо на кому-то выносе. Вот, они просто подходят и покупают комсомольскую правду: либо ежедневку, либо толстушку. Спасибо. Я хотела добавить, но иногда киоскеры говорят, что когда что-то громкое в стране происходит, ну то есть, например, условно говоря, мегаповышение повышение пенсии ожидалось, или что-то в новостях сказали, и неясно, что это на самом деле такое, то приходит и спрашивают конкретную вещь. Также было с тем же декретом про тунеядцев, очень спрашивали, когда громкие криминальные ЧП, бензопила в Минске, еще что-то такое, ну вот страшные вещи, тоже спрашивают тогда уже конкретно, где есть про это. И про киоски как выкладывают, вот на днях у нас очевидно, очередной появился душевный киоскер, который написал заметочку от, да, на бумажке, что лунный календарь есть в Комсомолке и вывесил себе на киоск. И вот, ну и продают вот то, что показывал вот этот, наши семена, допустим, да, мы когда делаем номер, эти зеленые номера с семенами, то мы там тираж увеличиваем из Женевки там, тысяч на пять, наверное, да, потому что газета улетает вся, вот люди люди причем идут покупают, ну там семена разные, да, допустим, мы там пять сортов, и они в разных киосках разные семена. И люди ходят по разным киоскам, покупают 5 комсомолок, где-то огурцы, где-то помидоры, вот, а где-то там… Ну Семена проверены. На самом деле мы сотрудничаем уже много лет с одной и той же компанией, которая ручается за свои семена. Они все сходят, они дают классный урожай, поэтому люди знают и идут по разным киоскам, покупают. И нам звонят, говорят, где можно купить там томат такой-то, почему вы в наш киоск его не дали? В конце концов, вот приходится искать ему, куда мы распределили томат, вот, и отправлять его туда. Поэтому вот так. Спасибо. Если сейчас вопросы из зала, или мы уже перейдем к слайдам? Микрофон, пожалуйста. Представьтесь, пожалуйста, для начала. Алексей Хадыка, новый час. Ну и масштаб знаете у меня о древности вопрос может быть даже здесь юлия присутствует скорее всего она тогда была редактором лет семь назад было блестяще совершенно интервью с или по моему с дочкой водителя пантелеймона панамаренко который крест не в москву отдался отвез и Сталину отдал ну пантелеймон вот интересно Я там по своим каналам проверял ну вроде бы он стройско-сергиевской лавре лежит у вас какой-нибудь отклик был на эту публикацию если вы помните, конечно, я не знаю. Помните? Да. Нади белохвостик текст. Ну, отли какой-то, наверное, был. Я так такого явно. Ну, то есть, ну, дальше дело не пошло, скажем так, да. То есть, дальше мы концов никаких не нашли. И нам никто не позвонил и не сказал: да, ребята, я вам подтверждаю, этот кресло лежит там, да. То есть, было обсуждение, да. Люди писали, люди звонили, что-то там уточняли, да. Может, какие-то рассказывают какие-то свои истории, но конкретики никакой не появилась. То есть мы ну, дальше расследование не пошло. Спасибо. Теперь очередь вопросов из слайда. И я хочу вам рассказать о том, что вы можете ставить лайки понравившимся вопросам, потому что они взлетают в топ, и больше шансов, что мы их зададим редакции. Поэтому не сидите сложи руки. Первый вопрос. У вас нет лонгридов, глубоких серьезных материалов, к которым стремятся многие СМИ. Вы специально упрощаете аудиторию, не кормя ее глубокой журналистикой? Так вопрос поставлен. Хороший вопрос. Ну, На самом деле лонгриды у нас бывают, не часто, но бывают. А Какие-то серьезные материалы тоже бывают, мы стараемся их делать, но это в основном просто, опять же, там толстушка, да? А? Да, бабушка, да. Вот. Но надо понимать, что те же лонгриды – это довольно трудоемкие вещи. да? Мы зачастую просто себе не можем позволить из-за каких-то временных. Мы делаем ежедневную газету и мы постоянно занимаемся сайтом. Да? Нас иногда это затягивает на самом деле. Мы, вот, ну, мы это понимаем, мы этому там очень не рады и пытаемся как-то сломать, но не всегда получается, Вот не всегда хватает времени. Но толстушка, которая работает немножко ну, в другом режиме, все-таки это еженедельная газета, да? то есть она работает немножко в другом режиме, поэтому вот основной упор, основные все эти материалы, они уходят туда и они там выходят. Инна, добавь, пожалуйста. Прошу. Да, я попробую отбиться немного. Хотелось бы, конечно, понять, что значит глубокие, сложные, серьезные материалы. Если упрощать, значит, говорить на одном языке с читателем, то да, мы упрощаем. Я всегда прошу журналистов, которые пишут толстушку, говорю, напиши, пожалуйста, так, чтобы моей маме было понятно. Не только мне, да, каждое слово, но вот и ей тоже. А что касается глубоких материалов, не знаю, вот сидит здесь один из журналистов, Ольга Ерохина, великолепное интервью с экономистами на самые острые темы, да, там, не знаю, стопроцентная коммуналка, убьет вообще человека белорусского или нет? Стоит нам к этому или идти? Нет. Или мы будем на иждивении да, государства по жить, жизни? Что дальше? И мы там спорим, задаем сложные вопросы, экономист разжевывает, приводит примеры и так далее. Таких статей немало. Или политология. На каждое крупное политическое событие мы реагируем по-своему. Мы стараемся нейтралитет соблюдать, но с политологами всегда беседуем. Да? Трамп стал президентом. Что это значит для мира, для Беларуси, и что будет меняться? Да? Или там Меркель остается на новый срок. Либо, не знаю, там Макрон президент Франции. Что это вообще для Европы, куда пойдет дальше, что будет происходить. Ну, то есть на такие острые события всегда стараемся отреагировать, сделать материалы. Ну, интервью мне кажется, тоже достаточно хороших, много вдумчивых серьезные, сложные материалы о здоровье бывают, например, с острыми вопросами. Ну, если вы уточните, что именно подразумевалось под глубокомысленными материалами, тогда да. Ну и то, что касается… Мы же видим фидбэк на сайте сразу, да, если огромное количество прочтений какой-то темы, он, как и Двига Поплавская, сломал ногу. Да, но бывает так, что глубокое интервью с экономистом или политологом прочитает гораздо меньше. Поэтому ну, отдаемся на волю читателя во многом. Так что вот так. Спасибо за вопрос. Снова вопросы с зала, пожалуйста. Четвертый ряд. Здравствуйте, меня зовут Марина Симнова, я фрилансер. Я вот, на самом деле написала вопрос, хотелось бы узнать, есть ли у вас данные, сколько лет самому вашему взрослому, усталому, калипо-белорусскому читателю, может быть, проводилась какая-то отдельная статистика, или можно это понять по письмам читателей, какие-то отдельные отзывы были, просто интересно. Не, ну конечно, конкретно цифры нет, да, как бы мы, мы там не опрашивали, анкету не запускали, тем более, ну, к сожалению, да, пожилые люди в таком уже серьезном возрасте, ну это так, сегодня человек есть, а завтра его может и не быть. Но судя по письмам, то есть люди часто пишут там «я 70 лет читаю комсомолку», то есть такие письма постоянно приходят, письма на самом деле, вот то, что Оля уже говорила, да, письма приходят, письма приходят каждый день, писем приходит много, ну в день ну там 5 писем минимум, да? если какой-то конкурс объявляем, которые предполагаю в том числе и отсылку участия бумажные письма, тогда приходят там по 10, 15, 20 писем, да, то есть огромное количество писем. Пишут, понятно, что в основном, но ну, если не на конкурсы, да, а просто поделиться чем-то, пишут, конечно, люди постарше. И вот очень часто такие бывают письма, да, я читаю там, 70 лет Комсомольскую правду, там, ни дня без Комсомолки, я хочу вот первый раз в жизни решила вам написать письмо, вот. Ну то есть 70 плюс там, ну наверное, 20 еще каких-нибудь, то есть ну так лет под 90 такие читатели есть точно. Вопрос, какой самый-самый такой возраст до да, нас добирался, да? чтобы нам стало понятно. Однажды у нас случилось страшное, и была перепутана телепрограмма на три дня. Ну, то есть масштаб бедствия это сложно ну, вообще не передать. один раз такое случалось. Нет, так, и чтобы... не только на три дня. Так, так чтобы сразу три... Было, по-моему, только один. Это страшное было время для нас. В 8.30 приходишь на работу, 8.30, телефоны разрываются, снимаешь трубку, и оттуда кажется, что ну, это, это просто было что-то страшное. Люди кричали, я вам уже полтора часа звоню в 8.30. Да? И, конечно, это были очень люди ну в таком серьезном возрасте. Дозвонилась бабушка, которая была, ну по ее словам, 86. Она это кричала в трубку, мне было очень страшно, чтобы с человеком все было нормально. Ну, потому ну, ну, она на самом деле очень на таких высоких эмоциях. Это все, это никакой не было жизни, при том, что мы телепрограмму потом, конечно, опубликовали в следующем номере верную, извинились пять раз, по телефону всем, кто звонил, диктовали, когда будут новости, когда сериалы, когда все остальное. Работа редакции была такая полупарализованная, было очень тяжело, а люди звонили вот бабусе до да, 85 лет. Ну, потом она уже обычно, ну, опять же, это к... Тому, как разговаривать по телефону, как общаемся с читателями, что невозможно сказать, да, перепутали, до свидания, ну и все. Ну это, это такое просто, ну не может быть, потому что не может быть. Ты разговариваешь на 10 минуте, бабушка начинает рассказывать про свою семью, что у нее три внука, а Миша принес газету, то а я говорю, боже, Миша, что такое? Ну ты попутно узнаешь, где был Миша, всякие остальные прочие вещи, да? Бабушка раздает всем советы, советует написать про историю Логойска, потому что у нее оттуда там дедушка был, например, что это всех очень интересует, а Ваш Киркоров никого не интересует, и далее начинается подробный рассказ биографии Киркорова, ну то есть вот так, поэтому, да, 85 лет, это люди, которые еще могут нам дозвониться и все рассказать. Это вот Инна, может, много рассказать: да, про Киркорова, Пугачева и прочее. Да, история телепрограммы. Мы тогда все были в редакции в Уныне, потому что решили, что нас выписывают и читают только родители программы. Но успокоились спустя время, когда я там попутно общаюсь с читателями, задала вопрос: ну, телепрограмма же есть во многих изданиях. Они сказали: Ну, нет, вы что, вы извините, это же себя не уважает. Ну, было приятно. Вот. Ну, а по поводу возраста читателей это очень четко видно, когда мы устраиваем действительно интересные для них конкурсы. Вот сейчас у нас есть такой конкурс фото из прошлого, просим прислать любую фотографию с историей там семейной истории письма валом народ звонит и все это есть и на сайте и в газете и много бумажных писем и тут такой разброс иногда удивительно но ну, когда я получаю бумажное письмо от 18 летнего человека это вот правда такой вау эффект вот но и очень много в возрасте да вот последняя дама которая звонила и спрашивала можно ли прислать письмо на белорусском языке в комсомолку отвечаю можно и делаем мы интервью на белорусском и если герои предпочитают язык, конечно же, никаких вопросов. Вот она сказала, что ей 93, она пишет «дочка». Ну вот, было круто. Ждем письма. Спасибо. Вот, кстати, вот в догонку, здесь был вопрос про белорусскую мову. Белорусская мова — это вообще не про КП, или есть планы внедрять белорусскоязычный контент? Начали отвечать. А он есть у нас постоянно, если вы почитаете, вот, не знаю, вот там, наверное, открыть там, третью страницу наш, традиционная рубрика наш, ну как минимум, да, то есть то, присутствие мы э, как бы по, по регистрации, конечно, мы, ну понятно, работая в Беларуси, да, мы двух, двухязычные здания. А вот ни, ни разу тут, ни, тут, к сожалению, нет в этом да, Давайте номере. я скажу про белорусскую мову. А, у нас бывают интервью, которые мы размовляем на белорусской мове. Интервью пишется на белорусской мове. Бывают выпадки, когда потом приходишь и в это интервью на русскую мову. Это просто ну это жах и это не махчима, а, не хапая слова, не хапая максимальности все это перекласти. А, я сама писала такие интервью, например, ну, с Трусовым, Шарлова. который, да, Трусов, э, страшиня ТБМ-тады был. А писала я у двух версиях, на русской мове и на белорусской. Белорусская версия потом на ТБМ-овские сайты ставилась, например, да? А, ну, как у них так само стояло. А, б... а, б... Нет. Не на мой не на а, Красиво, бывает, что мы интервью прокладаем, робим два варианта. Бывает, что прокладается на русскую, пишется, что интервью прокладано с белорусской мовы на русскую. Коли человек отказывает это его цитаты невеликой, мы их не прокладаем, и не так и стоять у тексте. А, на жаль, великие. А, коли мы ставим интервью на белорусской мове и на русской, не как мы парауновали неколки ходов тому а, бы. Конечно, белорусского белорусская модного интервью значно меньше. Ну, на Виолике жаль. Але у нас нема некой, не то, что забороны, ну такого, что мы никуда не поставим, такого нема можем ставить запросто. Нет, ставим, часто довольно ставим, поэтому тут запрета никого нет, предубеждения. Спасибо. Теперь вопрос из зала. Вот я вижу во втором ряду рука. Возьмите, Добрый день. Меня зовут Олеся, я редактор. Я вот сейчас взяла толстушку вашу и обратила внимание, что у вас стоит ограничение 18+. А Почему? Что там такое, uh, <laughs> на самом деле это просто перестраховка, потому что, ну да, бывают у нас голые девушки там. С обнаженной грудью. Ребенок откроет, увидит. Uh, ну, с маркировкой, условно говоря, 16, либо там, 14 плюс. Uh, я, я просто видел, там, не знаю, где-то у кого-то видел, по-моему, в экономической газете. Они что-то поставили вообще там, 12 плюс, да, как бы, ну, что-то какое-то безумие, <сёк> да. То есть мы, мы ставим по максимуму, Мы понимаем, что в принципе газеты это не для детей. Да, поэтому ставим 18+, плюс подстраховаясь в том случае, если вдруг будет какой-то контент. Вы знаете, что в принципе-то, вот это ограничение, оно может меняться от номера к номеру. И оно в принципе даже могут отдельные материалы маркироваться в газете отдельной, отдельной маркировкой. Да? То есть вся газета может быть 18, а там, или просто там 12, а какой-то материал, какая-то страница может быть маркировано 18. Но мы ставим по максимуму, чтобы просто подстраховываться. И чтобы... Ну вы же знаете содержание сейчас номера? Да. Вот, можете мне рассказать, где там 18+? Просто интересно. Нет, это верхняя граница. То есть мы понимаем, что, ну, дети не читают и не покупают газету. То есть, ну, знаю, быть, дети младше. Быть, но он очень -очень Хотя... Спасибо <смех> большое. Давайте перейдем к следующему вопросу из слайда. Что в случае КП монетизируется лучше, бумажная версия или сайт? И каковы доли доходов? М -м -м, честно скажу, конечно, газета. Газета приносит деньги. А, в смысле, бумаж, ну, бумажная газета, да, то есть газета, ну, понятно, есть два источника денег от газеты. Это первое, продажа самой газеты, подписка, продажа, второе – это реклама. Сайт пока столько денег не зарабатывает, даже близко. Он, наверное, мы так, ну, вы понимаете, у нас предприятие большое, да, и сложно прямо совсем вычленить, вот, прибыльный, неприбыльный. но сайт, наверное, где-то работает примерно в ноль, скажем так, да, то есть он себя окупает. Вот, но денег особо не зарабатывает остальное все это конечно газета и вот еще вопрос если предпосылки к тому что в кп появится сугубо газетные сугубо онлайн редакции вы знаете на примере московской редакции большой огромной московской редакции где кроме сайта большого кпру да там вот сейчас у них приходит вот у них я смотрел в декабре было 44 миллиона уникалов и почти 300 миллионов просмотров. да, Это сайт КПРУ. Плюс печатная версия, плюс есть радио. И было, было еще не так давно телевидение КПТВ. Они шли этим путем. Они пытались разбросать людей по разным редакциям, сделать онлайновые отдельные. Причем этих попыток было много разных. То есть они то, то разводили, то сводили. В итоге пришли все-таки к тому, что редакция должна быть единая. Да, есть люди, которые специализируются на чем-то. да, Там есть... Там, Редактор сайта, есть какие-то люди, которые занимаются техническими вопросами на сайте, да. Но журналисты, они общие, скажем так, да. То есть они работают и на сайт, и в газету. И делить, наверное, ну, есть какие-то там да, форматы, малые, там, ну, эти новости, да, понятно. Маленькие новостюшки пишет какой-то специальный человек, который просто там рерайтом занимается. Вот. А большие материалы пишут все. Другое дело, как это упаковывается, да, то есть для сайта может быть упаковано по-своему, для газеты это переделывается немножко по-другому, то есть для соответствующей аудитории делается соответствующий продукт, но делает один человек, ну, в смысле одни и те же люди. Нет смысла делить, ну, на наш взгляд, нет смысла делить. Спасибо. и Я призываю вас ставить лайки по нравившимся вопросам, потому что мы все сегодня до конца вечера все равно не зададим, поэтому вы можете повлиять на историю. Есть ли еще вопросы из зала? Да, пожалуйста. Здравствуйте, Алексей Ковалев, журналист, подскажите, пожалуйста, какое время подписания номера в печати. Сколько какой вообще дедлайн у журналистов? Сколько дается времени на написание того номер? На... Материалов? Или нового материала, Вчера. да? Вчера. Ну, Андрей, наверное, да, про Ну, номер мы подписываем по графику. Мы должны подписывать номер 18.00. Вот, уезжаем, конечно, мы всегда позже, но, к сожалению, из-за процесса. Вот, есть там нюансы свои, не буду, не буду вдаваться, то есть где-то уезжаем примерно там по пол седьмого, да, то есть 18:30. Журналисты должны сдать свои тексты, чтобы они нормально были вычитаны редактурой, корректурой, сверстаны, еще раз вычитаны, ну, до двух часов. Иногда, да, иногда бывают какие-то срочные горячие темы, ну, ждем. До 3, до 4, до 5, до 6 бывало. Ждем, ждем, ждем, пока зададут текст. Мы быстренько закидываем То есть полосы верстаются. Ну, да, как бы технология, такая, полосы могут верстаться с так называемыми дырками, да, когда мы понимаем, что здесь будет какой-то текст, там основной, не основной. Мы под него оставляем место, остальное все заверстывается, вычитывается, а потом уже вот заливается там этот текст туда и быстро, в типографию. Потому что туда есть техпроцесс и ну совсем, ну, я всегда говорю так, да, это техпроцесс, это конвейер. Может быть, самый замечательный текст, самая замечательная заметка, самая замечательная статья. Но, ребята, если эта газета не уехала а в печать, не ушла, да, и не попала в киоски, ну, все, значит, ну, смысл всего этого, да. Ну, на сайт, конечно, поставим, но все равно. Разрешите еще в догонку вопрос, как доставляются газеты в регионы? Собственно, как а, эта экспедиция? По, очень очень по-разному. У Союз печати есть своя служба э, доставки. То есть да, газета сдается, печатается ночью, ночью машины уезжают по всем регионам. Это если по Союз печати, по «Белпочте». Есть э, э, супермаркеты, некоторые сами возят своими, ну, свои экспедиции. Да. Некоторым возим мы. То есть у нас есть свой штат водителей, свои машины есть, то есть мы сами развозим. То есть по-разному все очень. Спасибо. Есть ]айте. партнеры, которые возят нам газету? Спасибо. Следующий вопрос. От чего зависит зарплата журналиста, редактора, фотографа? На какие показатели обращаете внимание в случае с сайтом? Андрей? С сайтом, естественно, на прочтение. Да, там есть, в принципе, коэффициенты. Мы прекрасно понимаем, да, зачастую может быть совсем небольшая какая-то новость, которая попала там в Яндекс.Новость, либо кто-то еще. Которую, на которую женой потратил совсем мало времени, никакого там своих особых ресурсов, да, и она попадает в Яндес, там взлетает и собирает огромный трафик. Бывает такое. Поэтому мы все-таки стараемся какими-то коэффициентами условными там регулировать немножко это, да. И то же самое в газете, да. у нас не зависит зарплаты и гонорары от количества знаков, которые ты написал там за месяц в день или за ночь, как угодно. То есть 8000 знаков и 2000 знаков могут, грубо говоря, стоить одинаково в плане гонорара. Ну, оно зависит, конечно, ну, ну, не, но нет. не напрямую, да, не линейно. То есть могут быть, опять же, Коэффициенты ну, от того, от значимости материала, от того, тему ли сам или там, не сам принес, да? эксклюзивно, неэксклюзивно, сколько он потратил сил, здоровья, времени на эту статью, заметку. Вот. Ну, то есть стараемся все это учитывать и никого не обижать. А ну, есть конечно, у вас норма какая-нибудь? Нужно... Знаете, нормы, прям такой совсем вот нормы нет. Но, во-первых, норма это всегда видно да, по гонорарам, по выписке, сколько человек там выписывает вместе, но там один месяц на последнем месте, второй месяц на последнем месте, третий месяц на последнем месте, ну тогда возникают вопросы, а что ты тут делаешь, как бы, да, сам не зарабатываешь и, и нам пользы не приносишь. Я хотела еще добавить, что у нас нет норм, но у нас есть такой ритм работы, когда ты просто, ну, мало кто у нас может остаться без работы и сидеть день отдыхать или там неделю сидеть в драме и драматизировать в редакции. Ну, такого просто не может быть, потому что с утра идет планерка по номеру, понятно, что номер нужно отписать, чтобы не происходило полосы, должны быть заполнены, да? Это объем работы, как ни крути. Есть сайт, которому тема нужна, не так асяка, это тоже надо быстро, и это кому-то нужно сделать, поэтому не пишешь номер, быстро садишься и делаешь. Есть толстушка, которую нужно ходить ну поэтому вот куда еще нормы вводить есть небольшое различие да, между ежедневным и выпуском еженедельным вот маленькая редакция у меня в толстушке если так можно сказать никто у нас не работает только для чего-то отдельно но вот у этих людей у этих двух человек есть время вот, неделю обдумать и сделать какой-нибудь хороший. Вдумчивый, толковый, читаемый материал. Вот они очень часто тоже приносят много прочтений на сайте в том числе. Так что, ну и, соответственно, и премируются эти люди. То есть, можно добавлять, у нас есть бальная система, когда выше оценивается, есть премии годовые там, за месяц. Я могу подойти и сказать не только журналистам, например, крутому верстальщику, пожалуйста, очень классно сделал текст, дайте премию. И Андрей идет навстречу. Кто-нибудь еще хочет вне очереди задать свой вопрос, подняв руку? Тогда мы переходим вот к чему. Киевская хунта продолжает терроризировать Донецк. КПБ. как регулируется перепечатка такого российского контента, если здесь ваша редакционная политика? Есть редакционная политика. Все материалы, ну сейчас мы говорим про московские да, в частности, э, модерируются, вычитываются. Если к нам ставится, то тут зачастую с какими-то корректировками. Да? Если вы это видели на ну сайт у нас, хоть он входит в систему сайтов «Комсомольской правды», имеет точно такой же дизайн, но это самостоятельный сайт, куда все новости выставляются нашей редакции, только наша редакция, да, То есть московская, московская редакция не ставит новости на наш сайт. Поэтому все, что мы ставим, мы это все вычитываем, все это отсматриваем и стараемся очень аккуратно поступать и ставить. Если вы это видели на КПБай, тут есть такой нюанс, что… Да, я, я вы понимаю, я объясню. видели не на главный КПБ, а куда-то залезли по ссылкам, где-то к чему-то было прицеплено. Зачастую, да? зачастую, нет, зачастую а. просто домен подменяется. Да, то есть, ну, понимая, что вы находитесь в Беларуси, находитесь в Минске, подменяется домен, домен КП.ру, да, подменяется на бай. Вот, у нас были такие ситуации, когда нам говорят, смотрите, это статья на нашем сайте. На самом деле, ну, ну, ну что с этим делать, мы не знаем. Да? Бывают такие ситуации, подменяется одномен, и оно показывает КПБАЙ. И вот хунта там, да, на КПБАЙ. Мы пытаемся объяснить, что общем, это не наше. У нас, главное, наше. хунты нет. То есть да. мы ее себе не переставляем. Это по гуглу, значит, перешли. Бывает, если очень глубоко залезть наши ссылки, подтягиваются московские, там, когда уже читается так же, переп... ну, все прицеплено, и тогда можно до такого докопаться. Потому ну, что движок один, в принципе, они, ну, там, такие вот взаимопроник какие-то бывают. Вопрос зала еще, пожалуйста. Алексей Хвачинский. Газета «Автобизнес», сайт «ВВАБАЙ». Андрей, привет. Ступай. Ты ответил на вопрос, на что ориентируетесь, как оценивать свою работу журналистов на сайте. Сомневаюсь, что кому-то стало понятней. Спрошу по-другому. Относительно рынка платите как? Среднее, выше, ниже? И как раз в догонку вот следующий вопрос, э, в принципе, об одном и том же, наверное. Спасибо. Ну, не знаю, как ответить. <laughs> наверное, среднее. Вот, как бы, ну, вряд ли сильно выше. Вот, ну и не совсем уже прям там не платим. Платим зарплаты, платим премии. вот. Э... <laughs> да. 500. <laughs> По 50. А? Да, у журналистов, у корреспондентов, да, есть окладная часть у штатных, есть окладная часть, не очень большая, и есть гонорарная часть, которая складывается из нескольких тоже источников, да. Один источник это там тексты в ежедневке, второй источник тексты в толстушке, третий источник это сайт. Вот ежедневка толстушка оценивается более как бы ну, субъективно, это делает редактура, оценивает материалы и расставляет за них гонорар сайт там больше там на сайте тоже очень у нас сложная система понимаете потому что ну есть дублирование да то есть человек пишет газет, статью в газету она выходит в газете она оценивается на нее начисляется гонорар что потом с ней делать на сайте тут у нас есть свои механизмы когда мы ее оцениваем там немножко пониже если статья писалась только для сайта это было сделано там вот по заказу Цепович, да тогда соответственно конечно статья на сайте будет оплачиваться дороже сложная система не очень простая не очень может быть Такая понятная, но я пробовал, пробовали выйти на разные системы, что-то у меня лучше не получилось пока, к сожалению. Вот. Может, к сожалению, может, к счастью. Вот. Но с этого, во всяком случае, понятно и вроде никто не обижается. Вот. Любое изменение, это будет, да, кому-то будет, наверное, лучше. Но вы же всегда знаете, когда становится лучше, да, человек это недолго помнит, там месяц-два. А если становится хуже, он это помнит всегда да, и будет ходить и говорить, ёлки-палки, я раньше получал. Тысячу, а сейчас получаю 800. И будет злой на нас, обиженный, и будет искать другую работу. Почему отказались от белорусской вкладки в российскую газету? Как читатель сегодня может увидеть, где контент белорусский, где российский? А -а -а, по большому счету это смысл это видеть. Да? Смотрите, мы белорусское здание, с белорусской регистрацией, мы все граждане Беларуси. Да? И редакционная политика у нас такая, что мы пишем про Беларусь. Если мы ставим какие-то московские тексты, московские полосы, то это такие больше, ну, общечеловеческие, да, там, какие-то особые случаи, не знаю, истории матерей, там, детей, ну, да, бывают убийства, бывают какие-то, там, не знаю, что-то еще, там клуб любознательных есть, у нас мужчина и женщина, да, но это, в принципе, может писать любая редакция, белорусская и российская, поэтому э, мы специально от этого уходили, потому что мы сейчас всю газету формируем, формируем самостоятельно, да, у нас нет какой-то обязательной российской Части, которую мы должны ставить, либо которую мы ставим, мы формируем но номер полностью, да, то есть начиная с обложки, которую, да, она может быть на российскую тему, там, не знаю, ну, что-то было там. Женщина украла ребенка, да, там откуда-то из роддома и два, два, два года воспитывала как своего. Но тема это общечеловеческая, это не, не так принципиально, где-то произошло, там, в Кемерово, либо в Слуцке, да. А, история интересная. Но стараемся делать свои обычно. но Не всегда получается. Проблема. Тихо, спокойно, в Беларуси настолько, что вот сидишь думаешь с чего сделать обложку, и ничего не можешь придумать. А Это надо делать каждый день. Еженедельник еще понятно, но и там тоже проблемы. Как вы боретесь с воровством контента? Письма рассылаем и судимся. Ну, сначала рассылаем письма, то есть это стопроцентно, то есть сразу не начинаем С предупреждениями, с просьбой настоятельной заплатить нам деньги за то, что украли у нас контент. Либо объясниться, почему украли. Ну, то есть, что касаемо сайта, я могу сказать, да, у нас на предприятии есть юрист, все у нас очень серьезно, врывать свой контент мы не даем, контентом мы зарабатываем. Позиция у нас такая, что, ну, объяснение, я у вас тут взял немножко статьи, потому что я так захотела, но очень странно, это как пришел в магазин, выпил немножко молока, не заплатил, ну, потому что, а что мне надо, у вас есть, ну, как-то так. Да. Ну, это, конечно, странно, но на самом деле, что касаемо сайта, использования наших текстов, с большинством редакций у нас абсолютно нормальные отношения, все уже договорено, оговорено, как нужно нас цитировать, то есть тоже ни для кого не секрет, что сайт не может жить в таком вакууме, сам себе написал, никто тебя не взял, никто тебя не процитировал, ссылки не поставили, и ты дальше будешь так прекрасно жить, но такого тоже не бывает, да? И, ну, и не надо, чтобы оно такое было. Есть… Ситуации, когда, ну, например, я смотрю, какую, кто как взял нашу статью, да, как процитировали, как использовали и так далее. Бывает, попадается какой-то новый сайт, с которым мы раньше не сотрудничали, отношений никаких нет. но обычно пишется просто нормальное культурное письмо: что здравствуйте, коллеги, вы использовали наш контент. Просьба ссылку достать с самого низа вашего сайта и поставить в первый абзац нормально активная активной ссылкой. Написать что-то материал комсомолки в девяносто девять Процентах отвечают, что да, окей, спасибо, сейчас исправим. Да? Но есть такие какие-то вопиющие 3%, которые пишут, чего это. Ну, как бы. Ну, тогда уже начинается другая история. Ну, того это. Ну, -то так. И, кстати, вопрос про суд? Подавали ли на вас в суд за какие материалы и чем все закончилось? Нет, мы очень гибкие. Ну, там вот в редакционной политике, кстати, было да, написано в нашей, что если мы ошибаемся, если мы. Там что-то у кого-то украли, ненамеренно, случайно обычно это происходит. Мы в этом готовы всегда покаяться да, и попытаться договориться Вот с теми, у кого мы заимствовали этот контент, если говорим про контент, либо там покаяться в тех ошибках, которые мы совершили в газете. Вот у нас есть специальные рубрики если для газеты, да, когда мы, мы извиняемся за свои ошибки. Вот, пока нам удавалось договариваться, скажу честно, что не всегда а, безденежно. Бывали такие случаи, но в основном договариваемся. Просим прощения, просто извиняемся, убираем там, не знаю, фотографию, либо какой-то контент, который мы взяли, случаи, по которому в нашу есть претензии. И от нас да. То есть да. тоже с нами бывает не, не безденежно договариваться. Там, наверное, про суд имелось в виду, может, вообще в общечеловеческом плане. А, в, да, в человеческом плане суды. суды у нас постоянно. У нас, наверное, параллельно всегда идет там, ну, сейчас что-то затихло, но ну, пару судов все равно есть, наверное, да. Обычно параллельно суда, там 2, 3, а то и 4 у нас всегда идут, да, то есть с нами, с нами судятся там за все. Ну, по поводу материала в основном, да, когда мы что-то про кого-то написали, кому-то что-то не понравилось, он подает там один, подает на второго, и, соответственно, нас, как уже распространители этой информации, туда же подряжают, да, и мы ходим, доказываем. Иногда, иногда бывает, когда конкретно на нас подают в суд, да? чем-то недовольны. Вот тогда мы идем в суд там, и доказываем, что мы. Кто нас подавал? Кто-то не подавал на нас, да? Со Смоловым мы очень долго судились, вообще безумное количество лет. С таможенным комитетом мы судили. Ну, как судились? Расскажите, пожалуйста. Да перепутали мы фотографию, перепутали. Шпилевского был глава таможенного комитета, и был, а был еще у Александра Глеба, был его агент, э, тоже Шпилевский. Имена только разные. Один был Александр, а второй я уже не помню. И мы, у нас рубрика в толстушке есть такая, люди, которые нас удивили. Мы писали про агента, ну, в смысле, про менеджера Александра Глеба э, с его цитатой. И, и отдел оформления перепутал фотографию, вот. И мы заплатили тогда, это было лет, ой, я боюсь уже вспомнить даже, очень давно, а? 30 тысяч долларов, да. Вот Юль, Юля помнит, 30 тысяч do... долларов тогда заплатили по этому суду, да, это было такое очень, да, Шпилевскому, да. Ну, он потом рассказывал, вроде, что он отдал все это куда-то на благотворительность, по-моему, да, или там часть денег. А автобус купил, да? И вот уже, ну, было, было такое. И постоянно кто-то подает герои нашей публикации там за что-то там. Подают, подают, подают. Судимся мы, судимся, судимся с ними постоянно. Я добавлю, наверное, самые такие трудоемкие в плане грядущих судов материалы – это криминал, да, и поэтому вот ты. Люди в этих отделах, <с> вот там есть даже журналист нашего криминального отдела, э достаются тяжелее всего. Это самая сложная работа, она и оплачивается, кстати, по-другому, потому что собрать всех свидетелей, потом пройти чистку юриста, это всегда происходит с э нашими криминальными текстами, но это очень сложно. И, но все делается для того, чтобы избежать судов. И все равно бывает так, что они идут, и линия защиты очень сложная. Спасибо. Есть ли еще вопросы из зала? Тогда расскажите, пожалуйста, как находите новых журналистов и как удерживаете старых? По-разному бывает. Новых журналистов, ну, в последнее время у нас такая как-то сложилась прям традиция, что у нас остаются студенты, которые там 2 три года к нам ходили, ходили на практику, учащие, там на втором, третьем, четвертом курсе, потом ходили к нам на преддипломную практику, вот и потом приходят к нам работать. Вот И много таких довольно сейчас такой молодежи, которая пришла именно вот таким образом. А, бывает, кто-то увольняется, конечно, тогда ищем по объявлениям, даем объявления по резюме, отбираем людей, собеседование, ну то есть, ну как, как, как у всех. Вот. Как тут еще рассказать, где находим? Я не знаю, я не знаю то место, где вы хорошие журналисты, куда можно прийти, там и кого-то взять и достать. А как вы удерживаете старых? Контрактами. Подписал, работает, пока не истечет контракт. Не, ну, на самом деле, ну, всегда договариваемся. Но ну, если люди хотят уйти, то договариваемся, как бы, да и отпускаем. Вот, ну, интересная работа и удерживаем, удерживаем, в том числе там зарплатами не самыми низкими, да, наверное, с миголетом чуть средними, либо чуть выше средних может этим условиями труда, наверное, не знаю, графиком. Чем еще люди удержат, вообще, в принципе? И какая у вас психологическая обстановка? Я как человек, поработавший во многих редакциях, ну это удивительно, да, потому что мне там, не знаю, по 2 по три года в самых разных, начиная там от «Знамя юности, отдохни, там, с Белопаном и Аифом, а в комсомолке я уже очень давно работаю, и сама порой удивляюсь, что вот как. Пора бы уже, наверное, что-то поискать новое, но действительно, мне кажется, не хочется хвастаться, но, может, вот студенты остаются и горят желанием потом приходить, возвращаться, получать распределение в комсомолку. Потому что, ну, мне кажется, очень доброжелательная атмосфера и во многом на равных. Нет вот такой четкой субординации, которая во многих редакциях, в которых я работала, существует. То есть Мне кажется, что все могут прийти с любыми вопросами, ну, и мы дружим, да. Между собой очень часто. Спасибо. А И я попрошу. С теми, кто от нас. А я попрошу, если у вас есть вопросы, вы сидите в зале, то вы поднимаете руку заранее. А если вы хотите решить судьбу какого-то вопроса, то знаете что он сам себе лайк не поставит, поэтому активнее голосуйте. И сейчас у нас самый популярный вопрос. Это почему на ваших обложках только герои российской попсы? Но, мы Но не только, как мы да, видели. Мы рассказывали. Ну мне надо, да, отвечать снова. Я уже объясняла. Ну, кстати, не только. Вот ежедневка у нас э, очень такая новостная, всегда какие-то хорошие выносы. Были попытки поменять героев на обложках толстушки, я уже говорила, что поняли, что белорусы очень плохо продаются. И это удивительно, были классные тексты, были очень хорошие интервью, выносы. Я не вспомню никого, кроме Домрачевой, Тихановича, может быть, Агурбаш, который хоть немножко вот по уровню, ну, про Тихановича сказала, ну, это другая такая вот да. история, которая по уровню бы достигли этих российской попсы. Да? Но стараемся, чтобы это были интересные персоны, по крайней мере, хоть как-то они лавировали, варьировались. И была попытка прекрасной пары Брэда Питта и Анджелины Джоли, когда они разводились. И тоже нам казалось, что это круто, решили попробовать эксперимент. Это было кошмар, просто звонили все и сказали, кто эти люди, зачем вы их ставите. В общем, решили тоже… Да, Ну как только увидим, что продается лучше и читается лучше на сайте, чем российская попса сейчас, ну все равно в топе. Очень часто. Ну, для этого, да, Прочтение. мы делаем этот рейтинг да. обложек, где мы понимаем, что мы не Делаем рейтинг что, обложек, что смотрим, что что, на что обращает внимание. Вот такой топовый сейчас человек вот тоже э, феномен Шепелева. Да, что бы ни писали, сколько бы обложек ни делали, продается в лед самые высокие рейтинги у него. А, и сейчас такой же персонаж Дима Маликов. Ну, э, то есть. Тут уже молодая часть редакции, такая 20 плюс, попросила. Давайте, ну, это же король Инстаграма там сделаем наконец. Вот И он тоже очень. Вот на последней толстушке тоже. Тут уже про суррогатное материнство, его нового ребенка, и тоже, надеемся, на хорошие продажи. Ну, в общем, рады были бы уйти от российской папсы. На самом деле, да, мы постоянно прощупываем, то есть прощупываем белорусскими персонами, прощупываем, э, насколько, как на них реагируют читатели. Да? Мы ставили, Но ну, даже вот, там, Азаренко стала первой ракеткой мира, да, мы там, давайте, ну, это же вообще, ну, просто для Беларуси это что-то там не бывало, на обложку не продается. Дом там. Расчес... Взяла 4 золотых медали на обложку, не продается, понимаете, ну вот хоть ты убейся. Солодуху казалось бы это, но уже в, чего в конце концов. до вышла замуж, это да, было вот хорошо. Думаешь, замуж, да. было лучше. Ну то есть трогает, да, все, что касается семьи, разводов, там, не знаю, детей, читатели цепляют, они покупают, да. Спасибо. И у нас осталось время только для трех последних вопросов. И вот следующий вопрос у нас звучит. Верите ли в смерть бумажной газеты? Если да, то когда ждете? Я бы хотела его скомпоновать вот с этим вопросом. Каким вы видите КП через 20 лет, если сейчас зарабатывать благодаря сайту не получается? Ну, то, что сейчас не получается, не значит, что не получится в дальнейшем заработать. Да? То есть, я говорю, в принципе, мы зарабатываем, но э, он себя окупает, э, сайт уже, уже как минимум это хорошо. Вот верим, не верим. Знаете, сейчас вот в современном мире вообще нельзя ни в чем быть уверенным. Да? Вот только появились там, не знаю, соцсети, казалось бы, да, сейчас уже предрекают смерть соцсетей. Только появились мессенджеры, и все туда ломанулись. Тут уже все говорят, что уже все, уже Телеграм не тот, вайбер это вообще уже отстой, как бы, да. И поэтому верить, не верить. Когда-то предрекали там смерть, ну, это, знаете, классика: да, смерть там. появилось кино, умрет театр, появилось телевидение, умрет кино. Ни, ни одно из этих средств, чего развлечений как назвать, да, не умерло. Все существуют, все живут, все какие-то свои ниши позанимали. Поэтому, даже вот, тут, вот, честно говоря, не знаю. Может, умрут, может, не умрут. Работаем просто и все. Если Дел, делаем вопросы? газету. Есть ли еще вопросы из зала? Сейчас дождитесь микрофона, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, все таки, когда вы разглядаете конкуренту, вы ориентуетесь больше на онлайн СМИ, там тутбай, онлайнер, або все ж таки, там, на, на, на паперовые, там, АИФ, ну и так далее, какие, так само утопия. А какие паперовые, смотрите, то есть из новостных, ежедневных изданий, да, то есть в принципе больше никого нет. Есть только государственные, да, там, кто у нас выходит ежедневно. Ну, типа звезда, ну, Советская Беларусь, понятно, да, Советская Беларусь, по-моему, звезда, uh -huh. наверное, кто еще. Но это немножко все-таки другая ниша, да. То есть мы, мы, мы в другом, э, в другой нише. Поэтому естественно, что ежедневная газета в первую очередь, конечно, с онлайн-ресурсами. Ну и сайт, да. Тут ближе, конечно, ежедневка и сайт, они ближе друг с другом, чем там толстушка. Это все-таки особняком немножко, потому что другой режим работы, другой режим выпуска. Поэтому, естественно, да, на онлайн-СМИ в первую очередь. Потому что все равно отработка идет на сайт. В любом случае, сначала на сайт, как говорят там, да, утром где-то, а вечером в куплете вечером в газете, да. Но там, сдается мне, коли рейтинг, там же у рейтинга, по-моему, тутбай и онлайнер не не было. Нет, ну понятно, да? мы там не брали, то есть уже ну, цифры да? знаете, как бы мы тут сравнили с новостными ресурсами, исключительно новостными ресурсами, да, примерно в нашей нише. Понятно, что как бы онлайнер, тутбай, это совсем другие ресурсы, это портал, у которых там друг, ну даже просто графики кто-то поставьте, да, и вы увидите, как остальные все, к сожалению, там. Понятно, ну, что в мы рассглядываем Тудай, очень шильно, глядим у себя темы, но ну, это просто как само собой. Uh -huh. Онлайнер глядим, глядим шмат этих сайтов, что написали, как написали, что сделали того, что мы не сделали и так далее. И это обязательно каждый день, но ну, не каждый день, а на протяжении всего дня просто. Спасибо. Yeah. Спасибо большое. Uh -huh. И самый последний вопрос у нас оказался про искусство. Как вам удалось раскрутить все эти серии книг? Что сделал маркетолог, чтобы продать классическое искусство в XXI веке? Вот надо было брать маркетолога нашего. Не, на самом деле. Первые наши серии самые успешные, да, вот, по вот эти художники. Кстати, чей вопрос? Опять ваш. А, извините. Держите. Дарю вам альбом Хрудского, да, великих великие велики, велики художники. Та коллекция, которую мы продали тиражом, миллион двести, это было там 100 книг, да, вот такая полка, такая картина складывалась. Там. У меня самого до сих пор стоит на полке, вот так примерно, да, на, на полметра про, про, провисшая полка. Жду, когда сломается и рухнет. А, тогда, ну, во-первых, это был запуск всех коллекций. Сейчас вы подойдете к любому киоску, вы увидите там коллекции, такое безумное количество просто. Начинают какие-то куколок, там, да, наклеечек, часы, там, заколки, не знаю, книжки, альбомы, машинки, все что угодно, да. Когда мы начинали с великими художниками, киоски были пусты, ну, в плане коллекции, да. Но, надо сказать, что вот эти тиражи, эти продажи коллекций... В принципе, всех, и великие поэты у нас была коллекция, и великие писатели, и музеи мира коллекция у нас есть, да, а все коллекции в Беларуси продаются очень хорошо. Ну, то есть по, отнош... по соотношению на количество, там, на тысячу человек, как считают, да, то есть в Беларуси продается гораздо лучше э, все вот такие художественные коллекции, чем, чем в России, например. То есть, ну, такая вот у нас нация читающая, которая интересуется искусством, культурой, покупают. Ну, нет, ну понятно, что у нас есть понятно, у нас есть комсомольская правда, да, то есть ресурс, который помогает нам продавать, продвигать, рекламировать все наши коллекции. Если вы откроете газету, вы увидите там наши все коллекции, ну текущие, которые сейчас продаются, которые сейчас находятся в продаже, они, конечно, все там э, есть. Плюс понятно, что это взаимодействие с теми же сетями э, э, Белсоюз Печать, киоски, да, в которых мы тоже, с которыми мы постоянно работаем, с которыми, где мы продаем газету. Нам, конечно, гораздо проще договариваться о том, чтобы наши коллекции попали в киоски. Вот. Плюс там книжные магазины. То есть, ну, имея какой-то вот этот весь ресурс, в том числе там, саморекламу, в том числе возможность договариваться с сетями, в том числе, опять же, там, даже свои машины, которые могут развозить эти коллекции. Да? То есть, ну, вот, вот результаты получаются такое. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо, что были сегодня с нами. Спасибо, что вы выбрали провести этот вечер с нами. Приходите к нам почаще. У нас много крутых ивентов. И я хочу прорекламировать. У нас будет 16 февраля открытие выставки инновационных журналистских работ. Мы соберем по нашей версии, самые лучшие работы, у которых есть что-то инновационное, либо с технической точки зрения, либо это какой-то новый подход. И действительно это будет интересно. Мы вас всех ждем, регистрируйтесь. А больше ивентов вы найдете на нашем сайте pressclub.by. Заходите, не стесняйтесь, это бесплатно. Хорошего вечера, до свидания. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо.